А. Ну вот, едем мы, короче, на слёт низких машинок. Вот Максимка тут скребет Скребет, скребет. Как он Смотри на меня хоть. А, акула херова. Менты сейчас нас тормознули, булгарали мы над ней Мент под машину под его пытался ногу просунуть, не пролезу. Вот, Кирюша здесь сладенький, блядь. Вот. Хер, блядь, по Попараться не доебаться. Ну вот, в общем. Едем мы, блядь, медленно, но уверенно нахуй. Кочугинские всем пизды дадут. Хуями об обклали, блядь, уже пол области, блядь. Всех пидорасов в обхуесосили, все шлюх отымели, блядь. И еще полообласти обложено уже. Да, все. Максимка, там Сашка. Садимся. Стелем кольчугин Ебать, у него вообще поднящие. Кольчикин 33. Просветла вообще. О, Опа! Пошел! Красота! Пацаны вообще котята! Ты глянь! Опаньки! Ебать, она прыгает! Красавица! И этот тоже красавчик! А и мы красавчики! Вообще все молодцы! Пацаны, все молодцы! Умеете! Пойдете! Практикуйте! Ебете! Нравится. Короче, заебись. Это заебись. Ибо, блядь, ну вот, из Кольчугина вот так приехать. Это, это, блядь, ну. Нет, что же, пацаны котят. Занежульки. Занежульки. А как иначе жить-то? Так и живем. Шубашовы. Черновы. Хотята, сексуальный сидит. Виктор показывает. Пидоры! Пидрива, блядь! Джипообразные, блядь! Я включил уже. Короче, нас от белки топором загнали. Все посадочные поехали Димах. Столько говна! В одном месте столько говна не каждый день увидишь Бара, он, блядь, повесил все эти Опа, пацаны, вообще ребята Пошел. Ну, в общем, мы в бимарку Опа Вообще, нормально селись Вообще, опа как посадку улечка. Да, да, да, да. А за м ⁇ м, прыгаемся. <сосcorrect> <сосcorrect> <сосcorrect> <сосcorrect> <сосcorrect> Ребята вообще, пацаны.